Ну, пока вас не могу упустить, как, расслушатели. Нет? Ну, так у нас из-за... Где ваша маска? Зачем мне маску? Как, зачем? Я не болею. Я, Я тоже. Возможно, в, интернете, возможно, в, интернете вот, в интернете вот про СССР написано, а вы не верите. Мы тоже вам говорим. вот ну, где у вас написано-то, вот вы ну, мне объясните, как И человек. вы никто не Вы так, частная шарашка? Устали сами признаете? Да, мы частная шарашка. Ну, так, это понятно? Сегодня ходили в так называемый городской суд где выяснилось сам судебный пристав признал что суд у них частный частной компании хотели поучаствовать в очень интересном деле но нас туда не пустили смотрите как это было что в четыре часа. 4 четыре часа, на втором это да. Я Устинова рассматриваюсь. А, Устинова? А вы кем? В качестве кого? Слушателя. Ну, пока вас не могу упустить, как расслушатели. Ну так у нас из-за этого 19 только участники процесса. Допускаются судебные заседания. А? Субтитры. На сайте. Дайте мне официальную бумагу. На сайте есть. Вот так бумагу. Дайте. На сайте посмотрите. Почему сайт? В интернете, Вы в интернете, даже без в интернете без маски. В интернете немного еще написано. Но. Где ваша маска? Зачем я маску как, зачем? Я не болею. Я тоже. Ну, возможно, без маски а мы вас точно не пропустим. фотографировать? Давай я Зачем? Вот Все граждане должны использовать маски, кроме того, подхозяин в сети, любой, А кто это написал? Что Я не вижу, но ну, подпись должна быть, печать должна быть. Ну, зайди, ну, наберите, наберите, нам, знайте, узнаете, ну в интернете много чего написано. А в интернете, в интернете вот про СССР написано, а вы не верите. Мы тоже вам говорим. Да блин, что делать-то вам? Давайте старшую судью туда вызовем. Что ли? Сейчас. Выписывайтесь на прием, подал. Я ему сказал, что у меня нет. Нет, Нет. А снимайся помещение, показывай. Да. да. Нет, чего? без четырех наверное, там уже заряд. Маску идет, а второй привет. А второй предмет сразу. Давайте, девушка, придет ему документы, отдаст только человеку. человеку. Средств защиты мы не можем отпустить. Вот ну, где у вас написано-то, вот вы ну, мне объясните, как человек. Вот там вот два леточка выйдите вот, дальше. Ну где там печать? Где кто расписался? Кто это признает, какие-то, какие, -то, какие -то бумажки а вы знаете. признаете, вот эти, я, я не признаю руководство своим вот каким своим? Вот мне написали, вот видите. А где написано, что именно тебе вот написано это? руководство что именно что на твоем имя написано есть такое нет а? я, вопросы конечно я тебе задал вопрос какие вопросы? где написано именно что это тебе написано вот где читайте вот не, это не вот это вот это вот это, это? Вот это. чита все, что здесь написано, уважаемые граждане, туда-сюда, туда-сюда. Где подпись, где печать? Должна быть. Да, конечно, должна быть. Ну, Любой документ печати должен удостовериться, правильно? Есть постановление правительства Пермского края. А где у вас постановление правительства Пермского края под подроспись С Печати. печатью? Здесь у нас руководство. Нам Вы так, частная шарашка? Сами признаете? Да, мы частная шарашка. Ну так, это понятно. Ну, мы выходом, вот Сейчас пожеду вам мою А кого вы ждете? Ну кого надо, того и жду. Я не имею права здесь стоять. Какая цель ваша здесь находится? Мне хочется. Ну, мы сейчас живем как-нибудь. От дождя спрятался просто. От дождя спрятался Но. вон там, нет, на улице спрячься, под дерево. Ты мне указываешь или что? А я вам как указываю? Вам? Просто даю рекомендации, вот там, здесь. Ну, я, я отказываю тех, кто. их рекомендации. Здесь написано, цель должна быть какая-то у вас. Я отказываю тех, кто их рекомендации. Вы сейчас ведете видеосъемку? Ну, конечно. Я вам делал замечание. Вы сейчас в видеосъемку. Ага. Можете ознакомиться. Просто видеосъемка, да, краю разрешается. Только да, Давай, Давайте, давайте. Давайте. Давайте. Давайте. я Давайте. Давайте. Давай. Ну два Фото, видеозапись, запись, съемка и трансляция в судебном заседании средства информации разрешает приседать в судебном. А в здании или других служебных помещениях суда приседать нельзя. У вас угу. есть такое разрешение? Конечно, вот оно. Мне этого ничего вот не говорили. Репортер. Я вот за такой что такой репортер? Я такой сам могу напечатать и вас... сказать. Напечатай, Какие проблемы? Текчатый. Давай, давай я найду про репортеров. А где вы репортеров? Здесь удостоверение. Конечно, вот. Что это ты? Что От Совета народных депутатов, исполнительный комитет. Это? Где это находится? У нас здесь, в где? где? У нас здесь, У нас Адрес какой-то есть, есть? Конечно. Где он? Кажите мне. Зачем тебе адрес? этот адрес? Потому что это организация. Юридического нет, нет адреса. Юридические вывески, юридические лица, лица. Давайте с вами поговорим дальше. Давай. 2.11. Вот про это мне хотели сказать? Допуск здания сюда приставили средства, а также миссия здания. Усилительный радиотибекино кинофото uh -huh. Осуществляется при предъявляем представителей СМИ служебных удостоверений. Uh -huh. Ну вот. фото. Вот смотри, смотри, фотосъемка. Посмотри, вот это не является служебным удостоверением. Видишь, Нет, Смотрите дальше. Но ну, ну, фотосъемка, видеозапись, видео. Киносъемка, интрансляция. Я uh -huh. вам уже это читал. Uh -huh. Помещение сюда. Три свидателя суда Так? У uh -huh. вас нету? Я вам делаю сейчас замечание. Нет. Если дай, не дай, дай посмотреть Если продавать. не прекращаете, я на вас оставлю административный процесс. Давай. Вопросов нету. Конечно нет. На сайте это все выставлено. Можете ознакомиться. Еще на сайте аккуратно. А кто подписал? Это, вот зайдите в интернет вот это постановление. Чего вы, вы опять в интернет меня послали? Я вас в интернет на послалил. Посмотрите, СССР жив. СССР жив. Сайт, на сайт. Вы-то вы почему не верите? Я понятие могу. На сайт нет, вы городской Вы должны суд. иметь документы при себе. У вас документы официальные или Конечно официальные. Где? Где? Ну где? подпись? где печать у вас? -то? Для этого ничего не должно. Вот. здесь постановление. Зайдите, Смотрите на сайт городской суд. А в паспорте? Я вам делаю сейчас замечание. паспорте почему у тебя Я делаю замечание. паспорте почему гражданство? Прекращаете, нет? Конечно нет. Я на вас. счет чего? Насчет счет чего? Насчет видеосъемки. <смех> <смех> <смех> Вас ведет уже не первый раз, что вы? Конечно. Как маленький ребенок. Конечно. Почему вот вам не имется-то? Вам, да вам, имется. вам, имется. вам никак это самое. Вы понять не можете, это что да. Смысл Чтобы наши сеня не На основании были нарушены, мы фиксируем ваши действия. А мы вам говорим, пожалуйста, обратитесь. на основании чего? Обратитесь получите на разрешение. На основании чего? Как каких должны быть, быть или нет? На основании какие-то должны? написано в суде, в суде, нельзя запрещена видеосъемка, только с разрешения. Кто, ну, кто это написал? Кто это написал? Получите разрешение. Но мы не Кто это написал? Мы не в Здание, суда. Но кто это написал? А вы знаете, что суд не принадлежит э, так, так называемому суду и вас, вас вообще здесь нету ну, как таковых? А вы на какой-то сайт отправляете? Вот ну, я, тоже, я тоже в интернете это все нашел. Я тоже все это в интернете да. нашел. Раз вы меня в интернет посылаете, я вас тоже вы так вы же. Вы прекращайте видеосъемку? Нет. нет, Зачем? Я на вас оставляю. Можно ваши документы? За... Нет, ну, да, покиньте, здание, покиньте здание. Это... На каком основании? На основании за то, что вы без средств индивидуальной да. защите. Ага. Угу. И то, что вы Вот смотри, я тебе задаю Все вопросы. Я тебе задаю вопросы. Ты мне ни один вопрос не ответил. Я вам ответил а, уже. конкретно. Конкретно ответ. Совет судьи Пермского края вам показал постановление от такого-то такого числа. Где подпись? Пункт. Где подпись? Да нет, где нет, вам не можем. надо? Нет. Вам не надо? Нет. Ну так это у вас филькина грамота, что СССР какой-то жив, вы там себе напридумывали. Непонятно что Покиньте здание. Родились-то где? Напридумано где? Ой, на срай ты Пошли. я Лехе позвонила сейчас, Леха поделился. Ничего вы не понимаете, ребята. Чего вы понимаете? Да. Сами, сами с собой еще творите? Жизнь научить. Да-да.